Всем здравия, дорогие друзья. Ко мне в гости пришел Александр на тренировку. И заодно забрать свои манжеты. Протестировать манжеты вот у нас. Такие вот Только спустились, расправили. Еще в трансе. Ощущения как по манжетам? Классно, изумительные ощущения. Непривычные. Манжеты удобные? Сам? Мажжиты намного лучше, конечно. Продышу. То есть уже внимание не отвлекается от них, а продышивается. Проблемные места хорошо. Угу. Хорошо. Я обратил внимание э, на подушечку вот эту вот, которую ты придумал, угу. чтобы не шея И затекала. Дополнительно у кого шея затекает. Сделать такое приспособление. Подушка, которая используется в самолетах, в автомобилях, продается. Так, все, друзья. Пишите, звоните, приходите на тренинг.